Русича славная воля, а не доля, чужое ермо, Куликова мне видится поле, Битва света с кромешной тьмой, Ты хоть раз слезы и сиротом вытри, И тогда ты поймешь, почему Снял Яруй князь Великий Дмитрий, Свет повел. На кромешную тьму Вечно в памяти будет людской Светлый княже Димитрий Донской Вечно в памяти будет людской Светлый княже Дмитрий Донской Броди по хляби, И тогда сам себе дашь ответ Почему обнажил меч лябя И копье сжал в руке пересвет Убеждений они не отвергли И не предали веру свою Слышу, как миротворец наш Сергий Им сказал Мир творите в бою Вечно в памяти будет людской Светлый княже Дмитрий Донской Вечно в памяти будет людской Светлый княже Дмитрий Донской И хребты супостатом ломая, а Выметая из дома беду, Гнали Руси и Чиорды мамая В золотую чужую орду. Не терпит оков наша воля, не терпит оков, слышу голос надежды людской, слабся, княже Димитрий Донской, слышу голос Надежды людской, Слабся, княже. Деметрий Донской, славься княже! Дмитрий Донской, славься княже! Деметрий Донской.